Все живые организмы обладают рядом общих свойств, которые отличают их от объектов неживой природы. Для живых организмов характерна совокупность процессов дыхания, питания, выделения, посредством которых они получают энергию и питательные вещества из окружающей среды, преобразуют их и выводят из организма продукты своей жизнедеятельности. Важная особенность живых организмов,